Всем привет! Всем привет, друзья! Вот и у нас наступает весна потихоньку. Как говорится, переоделась, дубленочку сняли, шапочку переодели на платочек. И все, культуроз. пошла делать документы. Ах, так, так, что-то. Пошла делать документы да, всю защиту на Даринку и потом на садик перевод сделать. Э -э, проценты, проценты. Смотрите, какая красота. Красота. Тепло. Сейчас приборку сделала и побегаю Ну все, друзья. Я сходила в МФЦ фц ну, короче, у меня документов на полдня оформлять только буду. Девчонкам смеюсь. Все говорю, завтра на полдня приду, чай готовьте. Они смеются. Пошла в защиту. справочку взять, в больницу отнести. У Даринки а гемоглобин низкий, вот, надо гемоглобин поднимать. Чтоб пюрешки нам давали, соки для ребенка. Вот, мне сказали не задерживайся, мне вчера сказать Я сегодня пошла, после обеда только. На обеда стирка, уборка, все такое. Хочу вам показать дискотеку, у нас здесь раньше была. В 90-х годах. Ой, классно здесь было. Ну, все уже дырявая Никто здесь ничего не проводит. Никому ничего не надо. Жалко, конечно. Для Пота была. А это наш клуб Красота, тепло, не спешишь, запах весны чувствуешь. Класс, вот, земелька видна. Дети бегают. Народ вылазил на улицу классно, какая ты милая, милая так друзья, вот подхожу, вот нашу ПТУ, вот спортзал, в который мы ходили, пошла в как я говорила прежде Встретила одноклассника своего, со своей семьей, Леньку. разговорились. Я с одноклассниками могу часами говорить. Тоже третий ребенок появился, поздравила их. Прям молодцы у меня одноклассники. Обожаю их. Мы вот общаемся всегда. Дружила и дружок. И семьи, и жены очень замечательные люди вот. сейчас дойду и сделаю справочку понесу в больницу короче мне как андрей говорит тебе от места а до места б надо сразу такси нанимать чтобы пока ты ну чтобы быстро быстро это все дело сделать а то я с одними говорю, с другими. Это проходит не меньше часа. Бежать надо домой. Нет, гузельки некуда надо со всеми покутарить Я уже большинство часть вот, всего дома звежу. То есть, хлебушок, дом, садик. Ну и магазин. А тут знакомые лица, давно которых не видевшие. Очень нравится. Разговаривать, общаться люблю. Короче, вот так вот. Прям настроение поднимается. Классно. Вот сейчас хочу зайти в детский лагерь. Оздоровительный. Вот заявление. Нет, принимать. Попробую. Не попробую, пойду спрошу. Еще пробовать не буду. И посижу. Устала что-то. И, короче, вот так вот. После выйду уже сниму. Пойдем сразу в больницу. Все. Все, друзья, я написала заявление в детский островительный лагерь Дима и Давида. Еще, говорит, только двое, трое, трое человек написали. Еще многие не знают. Так что пишите. На летом до 18 лет, говорит, можно отправлять. Так что у меня у Димы еще два года есть. А теперь я пошла в соцзащиту. Вот я в соцзащите третий здесь, есть у нас что, здесь оборцы, все есть, детям рисовать. Классно, короче, придумали. Жду специалистов. Друзья, я такая радостная, короче, все, культурно все. У нас вообще соцзащития. Такие классные рабочие, девчонки классные сидят. Ничего не надо продлевать, все, автоматом у меня попало. И только на садик, только за садик проценты сделать, все проценты вернут. С октября. Ух, богатый год. Все, побежала в больницу, справочку отдавать. Красота. Сосработники замечательные у нас, молодцы. Звоните, вопросы будут, звоните, всегда ответим, всегда. Я говорю, я знаю, вы у нас молодцы Даже на все написали мне по, по продлевать Ну и сегодня не, не просто день прошел Короче, знаю Андрей его Паспорт унес. Соседний Соседний поселок уехал. Паспорт увез. Нафига ты, говорю, увез. Нет, надо еще заявление писать, объяснительную ему. И все, И все, завтра в садик продлеваем. Все замечательно. С трех до семи говорят, подавайте. Я говорю, я и так буду подавать, я не буду бояться. Подам и все. Пойдем, пойдем, нет, нет. Это кисус. мне многие говорят, вы должны попасть. Я как-то не кипшу насчет этого. Мне девчонки пишут, Зеля, а ты думаешь, как там? Мы попадем, нет, вот это. Я девчонки говорю, вроде с Путиным не сижу рядом. Вроде в соцзащите работаю. Откуда я-то знаю? говорю. Вот наступит 1 апреля, вы все узнаете, говорю, в госуслугах оформляетесь, все заполняете сами. Так что, вот такие пироги. Пошла я напрямую сейчас. Пошла напрямую. Вот дети, как То давно не был в поселке нашем смотрите задний <с Arnold> ух нифига горка то какая у них обалдеть ой я сейчас друзья подойду специально вам покажу вот так меня отпустили девочки нифига горка то какая у вас <skull Dion> как... какие молодцы не страшно кататься -то? нет весело да а попу не отбивает? Нет. Нет? нет? Не бойся, не бойся, иди. Я просто по посмотрела, как ты прокатишься. Классно прокатилась, молодец. Я же тоже маленькая была, тоже каталась. Нет, нет, нет, нет. Погода классная, надо кататься. Скоро снега-то закончится, да? Угу. Да, надо покататься. Да. да, давай еще прокатитесь, я еще засниму вас. Давай бегом. Ой. Вот здесь такая красота. Смотрите, что бегут, бегут. Детишки. Короче, я вообще довольна осталась. Весело, когда весна наступает. Все хорошо, все замечательно. Ну-ка, давай-ка. у -х! крутая горка-то. Обалдеть. Ай, молодцы, девчонки. Сколько вам лет-то? А? Мне 7. 7. Ай, даква наверное, да? У -у -у. Ай, молодцы. Ну ладно, гуляйте, я побежала. <реклама> ну вот, идем ближе к Здесь труба проходит, через которую. Наклоняешься, идешь здесь поднимаются лесенки напрямую здесь люди ходят у нас ну вот и больницы наши первое попадается на глаза у нас стоматология зубы здесь вставляют лечат вот так а вот четырехэтажка это там детская и все все все все. И УЗИ, ЭКГ. Красота. Прелесть. Весна, весна. Ладно, сейчас справочку оттам. И домой попешим. По пешим, пешим ходом. Так, ну все, друзья. Отнесла я справочку. Отдала в больницу. В зале позвонят, когда придет помощь помощь ну вот кого детям выдают там пюрешки, соки гемоглобин у кого низкий или у кого-то недовяз вот, а у нас гемоглобин низкий мне надо его поднимать витамины выписали которые надо принимать так что как-то так вон два рыбака сидят Снега у нас еще очень много. Говорят, нынче лето жарким будет. Небо, смотрите, какое чистое, голубое. Ни одному облачка нет. Я вот еще беспокоюсь, как снег будет таять. Или в землю все уйдет, или сверху уйдет. Если сверху, это очень плохо. Земля будет сухая, будет твердая, и в огороде тяжело будет работать. Конечно, надо, чтобы впитало это все. Снега много. Рыбаки на Волге. Дещанки стоят. Все, жарко. Скажем, днем теплее, теплее встает. Встает теплее. И очень Хорошо. Сейчас приду домой, буду ужин готовить. Покажу я вам все на видео. Вот так. Устала что-то бегать. Завтра с утра пойду, сделаю документ. И все. Все-таки, я думаю, такая мысль приходит. Сегодня я ожила, можно сказать. Пока побегала по этим вот, документам, а то все дома-дома, людей увидела, замечательно. Вообще, и с хорошим настроением иду домой. Прелесть, красота, благодать, тепло, весна, да мурмур у кого-то. начинает оживать. Чувствуется вот вкус. Вкус. Жизнь. Вот так скажем. Вкус жизни. Реально. Чувствуется вот как будто деревья оживают. Запах такой прям. Почки набухают. У меня, знаете, у меня нос вообще очень чувствительный. Я прихожу в садик. Начали у нас, кстати, в садик пускать, слава богу. Прихожу. Забираю. Но редко. У меня Димка все бегает, большинство. Вот. Что говорю, у вас яйца кормили? Да, говорит. Чувствуется, чувствуется. Очень сильно чувствуется. Вареные яйца. Я помню, мы на поезде, ой, когда ездили с мамой, она вот Сварит курицу, сварит яйца. Когда начинала чистить, мне было стыдно. Я убегала, я убегала с купе. Хоть и маленькая, но все равно почему-то стыд всегда присутствовал. При том при этом, при таких маленьких годиках. Не знаю, я стеснительно была раньше. Ну и сейчас уже не могу прям. Сказать, что не стесняюсь. Я бы и сейчас яйца эти не чистила. Андрей тоже. Дома можно. Дома все можно. Мама, у нас Давид давай. сделал салат сам, да, Давид? Угу. Хлеб на кроши или на я Девочки пришли с садика у нас. Сейчас сейчас а сейчас сосиску порезал. сосиску пожарил на глазу. Маму, дай тену, это салата. У Давида много? Да. Чуть -чуть, чуть чуть чуть. А у амины мало. Нет, но это. Да. Много что? Ли? А ты что ручками ешь? Кто так ест? А? Дети? А -а -а. Да. Кто звонит? Китай, китай, китай. Павел тогда сами. Вот лавит. наш ужин сегодня. Рожки, сосиски и салат, да? И водичка. Кому-то компот. Сала берешь водичку. Даринку нас Почти две сосиски села обореных. Печеньки вкусные, печеньки там. На Дарина. Компот будешь? На столе ты каварда помнишь Средиту. Просто водичку. Да. Это мы, это, Ладно, все скажите всем пока-пока. Да, ушел это. Молодец, Молодец. Молодец. Ладно. А, ты хочешь? Это пыло. Мама, именно это пыло. А,